В мен сказирки, я анам туралайт ангелед. Оса мину спортага альбры життигым мину анам кшкенте жизнди в осалга чемпион болашнди ген омётте, оса анам сила амбод. Альбры кизнди узмда анам диски Бұл алда тек жақсылық болатын Жетстік болса бұл менің у меня творческое, хазаргизде, например, ярмез днага растнда, баскада мимлкитерага растнда, бр видели спортсмены рисевнде тануло, са а нам нык магандирин, кшкентекизнин ялаткан сезниеде байталам. Хазаргизде мин талма боган минзе кубил, оса мининг артнда маган сингин а нам турган бисейкедим. Мининг турган сэтнин бастап а нам уйзун сиит жумаслан бастарта. Жалпы уйзун умрэн балларнарнат явай т сам